Let us make a один, а? Подби, подбил, по три, по три, по три. 你去哪里呀等一下 来回来豆子比较夸我可以解词 94号 推输新鲜 Übergehirn ja. ja, so ist Yeah, you should Опять смирился на здоровье. Только в старых комбайтах. Все Катя в заходит Плюс шесть вода Третий раз Ну Катя <с1> хорошо <смех> ходить Хорошо <садить>. ходить <смех> куда-то У них глазки такие светлые. Ага, больные А мама Какие-то тяжелые ну, Какая-то Я по глазам встала а Да, я вижу Смотри, а он там еще спрятался. А рыжий он не он Редактор